Всем привет! Асаляму Ас алейкум! Сегодня 31 декабря. Начинаем последний в этом году обзор карты боевых действий в Сирии по провинции Латакия. Небольшие есть изменения. Под контроль правительственных войск перешла высота Бурдж-Аль-Касаб, высота 476 и сам населенный пункт Касаб. Также под контроль перешла высота Катф-Аль-Алама. По провинции Идлиб и северу провинции Хама изменений линии фронта пока нет. По сообщениям были нанесены удары ВВС Сирийской Арабской Республики в район города морок Удары были по скоплениям и базам террористов. Провинция Алеппо. Значительных изменений линии фронта пока нет. В районе авиабазы Квейрис и Трассы М5 остается пока все на своих местах. От авиации Сирии был нанесен удар в район города Эльбаб. Также было сообщение, что район города Алеппо, контролируемый курдами, был совершен обстрел. Пытались обвинить авиацию России, воздушно-космические силы, но, как обычно, в итоге это окажется, что обстреливали артиллерией террористы этот район. От курдов сообщение, что они отбили массированную атаку боевиков и подтвердили свой контроль над населенным пунктом Киле. В провинции рака сообщалось, что воздушно-космические силы в районе города Рака уничтожили сходку террористов. Было уничтожено несколько полевых командиров. Курды подтвердили контроль над населенным пунктом Абу-Калькаль, и тем самым подтвердили то, что они при, перешли на правый берег Ефрата. Также подтвердился здесь контроль над населенными пунктами Халин-Дижах Халин и Сакул. тель -объят. были уничтожены трое террористов. Террористы Даиш, как сообщалось, они пытались совершить нападение на пункт управления какого-то курдского подразделения. В этой перестрелке курды также понесли потери. По провинции Хасика пока изменений линии фронта не видим. По Ираку. Коалиция США за прошедшие сутки сообщила, что нанесла 24 удара по объектам террористов в Ираке. Это в основном удары были направлены в окрестности города Масула. Также сообщили, что 4 удара были нанесены по объектам террористов в Сирии. Изменений здесь пока существенных в Ираке не видим. Продолжается зачистка. Правительство Ирака и Вооруженных сил и представители вооруженных сил сообщают, что город полностью уже зачищен. Вернемся в Сирию. Город Дейрезор, Район Аль-Мрайя и район города Дейрезора Аль-Джафра. Было нанесено несколько ударов от ВВС Сирийской Арабской Республики. Удары были по штабам и складам террористов Даиш. Один удар уничтожил колонну автотехники террористов. Южные провинции Сирии, провинция Сувейда. В сводках от правительственных источников Сирии было сообщено, что наносились авиаудары по объектам террористов в районе населенного пункта Шаф. То есть здесь вот такая ситуация возможна. Ну, впрочем, это не удивительно для Сирии, что. Отдельный населенный пункт может, могут контролировать террористы. И здесь вот видим, что населенный пункт ШАФ стоит под контролем террористов ДАИШ. Провинция ДРА сообщалась об атаке на таможенный терминал приграничный. Правительственные войска штурмуют и пытаются взять его под контроль. Немножко изменилась линия фронта в районе города Шейх-Мискин пока видим его с переходным значком, не полностью видимо его зачистили, но по некоторым источникам уже объявили, что шейх Мискин полностью взят правительственными войсками. Здесь был освобожден пригород этого населенного пункта Тель-Аль-Хасна, -А взято под контроль РЛС, мечеть Аль-Кабир и казармы 82-й бригады. Да, по городу ДРА также под контроль Сирийской Арабской Республики перешло здание технического института. По столице Сирии, городу Дамаску и анклавам вокруг него пока сообщений не было, остается все на прежних местах. Правительственные войска в районе города Мхин сумели занять позиции, которые были отбиты боевиками. Вернулись они на свои позиции. Город Мхин перешел под контроль правительственных войск. Также под контролем оказался небольшой населенный пункт Хунзур. Будем надеяться, что все-таки в последний раз боевикам в этом районе населенные пункты отдавали. По городу Алеппо пока изменений нет, только удары авиации. По котлам севернее Хомса то же самое. Да, по провинции Хасика, забыл сказать, боевики заявили, Террористы Даиш заявили о своем контроле над несколькими населенными пунктами, пока это кроме них никем не подтверждено и от них тоже видео, как я понял, пока еще не было. Это населенный пункт Фитоса и населенный пункт Шаракрак. И здесь вот предполагаемая линия фронта, но здесь стоит подождать, возможно это не так. Посмотрим общую карту. Боевые действия продолжаются в провинции Латакия, в провинции Хасика от курдов, и начались боевые действия в провинции ДРА. Правительственным войскам удалось немножко в свою пользу изменить линию фронта. Возвращены прежние позиции правительственных войск в районе города Мхин. По общим потерям боевиков то, что мне встретилось по сводкам от сирийских источников. Не менее 53 террористов было уничтожено, 4 единицы автотехники и один командный пункт. В этом году заглянем еще на секунду в Йемен. В Йемене продолжает действовать формальное перемирие, но продолжаются бои на многих участках линии соприкосновения, пока без изменений линии фронта. На территории Саудовской Аравии после операции, после авианалета в Йемене, упал очередной истребитель Саудовской коалиции, как сообщается, это был Самолет Бахрейна. Не долетел он, видно, до аэропорта. И упал э, летчик, успел катапультироваться. Хуситы продолжают обстреливать баллистическими ракетами Кахар-1 со своей территории. Объекты на территории Саудовской Аравии. Как минимум три удара здесь на карте нам отметили. Два удара были в э, портовый город Саудовской Аравии, город Джизан. Здесь по нескольким объектам хуситы нанесли удары. И последний свежий удар – это район города Абха. Как сообщается, удар был нанесен по аэропорту. На этом на сегодня все по обзору. Всех поздравляю с Новым годом. Сирийской армии, Иракской армии, Курдам, Воздушно-космическим силам Российской Федерации, хуситам и всем остальным, кто действительно борется с терроризмом, Хочу пожелать как можно меньше потерь, еще больших побед и закончить конфликты, войну в Сирии, в Йемени, в Ираке в 2016 году. Всем до свидания.